Всем привет! Меня зовут Екатерина Блинова, мне 22 года. Я уже третий месяц занимаюсь в школе Ундерлэнд по направлению иллюстрация и дизайн. Мне очень нравится занятие. это действительно большая радость, что я вышла именно на эту школу. Я вот буквально не так давно переехала в Севастополь, в июне. В городе я, естественно, ничего ну, не знала, куда обращаться, где развивать свои навыки, какие есть хорошие студии. И когда я сюда переехала и поняла, что я хочу дальше увлекаться дизайном, как это мне нравилось, но мне недостаточно навыков, мне надо просто куда-то учиться, учиться идти, я, естественно, ну, начала искать организации, которые могли бы мне с этим помочь. А, ну, дело не хитрое, и школу Вундерленд я нашла в интернете, как бы, в, в, в основном все так и находят сейчас курсы а, поч, а, Просмотрела сайт, а, почитала информацию о курсах Первое, что мне понравилось, а, это то, что программа курса была очень подробно расписана И она была довольно содержательная то есть я так почитала, и я поняла, что мне не общими словами что-то объясняют, вы станете там дизайнером, вы научитесь создавать красивые иллюстрации, а мне просто показали все четко, по плану, что первое занятие то-то-то-то-то, а вы научитесь тому-то, тому-то. Мне это очень понравилось. Я, читая программу курса, узнала в этой программе свои потребности узнала то, чего я действительно хочу, чего мне так не хватало, и пошла на обучение. Большим таким переживанием для меня лично, но ну, для многих, я думаю, это очень важно было, это какой же ну, преподаватель будет, собственно, курсы вести. Потому что ну, я придерживаюсь такой точки зрения, что от преподавателя зависит огромная часть вообще процесса, как как ты вольешься в курс, как ты вообще будешь воспринимать школу в целом, этот курс конкретный, как ты раскроешь свои навыки, как ты будешь, будешь понимать программу. И перед занятием я попросила организаторов школы Wonderland ну, встретиться с преподавателем. Моего преподавателя зовут Ксения. Она меня очаровала буквально с первого дня знакомства и продолжает очаровывать с каждым днем наших занятий. Мне очень нравится заниматься с Ксюшей. Ксюша, спасибо тебе большое за твой оптимизм, за, твои, за твою легкую подачу материала. Очень легкую, доступную, чувство юмора адекватное за терпимость, за принятие меня вот тоже такой, какая я есть, с, моими, с моим видением чего-то. Спасибо тебе за то, что направляешь им нужное русло. И вот я сейчас третий месяц обучаюсь на курсе, я понимаю, что я реально прокачиваю навыки свои, мне очень нравится. Я действительно очень многому научилась. Потому что вот самая главная проблема людей, наверное, когда они себя хотят реализовать, ну вот в дизайне в том же самом, им кажется, блин, вот мне нравится, вот что-то мне нравится, я вот прям чувствую, что вот дизайн это мое, а вот что там делать, на какие кнопки нажимать, как это называется, причем. А как, как это понять, чтобы ты еще не дураком был в итоге в этом, во всем, чтобы ты грамотно понимал вообще весь процесс и видел его, не просто пальцем в небо тыкал. А понимал, как выглядит вообще профессия дизайнера, как устроен процесс, чему ты должен научиться, прежде чем этим дизайнером стать, элементарным вещам. Тебе кажется, ой, я такой крутой, у меня получается какие-то иллюстрации рисовать. Но если ты не знаешь вообще Процесса, как называются элементарные инструменты, как облегчить себе жизнь при рисовании той же самой иллюстрации, когда ты думаешь: Ой, такая крутая иллюстрация, я рисовал ее целую неделю. А потом оказывается, что если бы ты был профессиональным дизайнером и знал бы устройство программы хорошо и всех инструментов, то ты эту бы иллюстрацию за день нарисовал. И немножко так раз мир переворачивается, представление о мире тоже. Вот. Поэтому что хочу сказать собственно, в заключении своих слов. А если вы чувствуете, что вам нравится дизайн, вы это подозреваете, но не знаете, с чего начать, и не знаете, куда вот себя деть. В интернете очень много информации, которой так много, что ты в ней просто тонешь. И если не хватает как раз вот, этой, струк, вот этого структурирования информации в голове, не хватает понимания, что, а что делать и как, то очень рекомендую обращаться в школу Wonderland очень рекомендую обращаться к Ксюше. Она хороший специалист, у нее большой опыт. Она очень интересная и отличная вообще преподаватель. Мне очень нравится. Я считаю, что мне очень повезло. Вот, спасибо. Спасибо, Казю.